Здравствуйте, вас приветствует Международная ассоциация независимых инвесторов. Сегодня мы продолжим знакомиться с таблицей, ну, скорее, наверное, даже ее использовать. Таблицу мы создали специально для тех, кому важен фундаментальный анализ. Это так называемые портфельные инвесторы, те, кто подбирают компании, хорошие компании себе в портфель на длительный период и для того, чтобы дождаться роста стоимости акций этих компаний. Сегодня мы рассмотрим сектор экономики, солнечная энергия. По прогнозам до 2023 года ожидается бурный рост. И э, в ячейке сектор экономики давайте как раз эти компании отберем. Вообще в таблице порядка 19 тысяч компаний. Из них э, можно выбирать по сферам порядка 120 сфер. Так, выбираем. Solar, sol солнечная энергия. Ок. И фильтруем. В результате получилось порядка 50 компаний, но я думаю, что 30, наверное, можно сразу отсечь. Ну, они получили очень мало, мало количество баллов, и у них отрицательная капитализация. Ну, у множества. Ну, в принципе, обзор есть. Может быть, это компании только начинают, может быть, уже закончили свою деятельность. Ну, в общем, их. Рассматривать не будем. Мы сосредоточимся на лучших компаниях из этого сектора. Отфильтруем те компании, которые больше всего набрали баллов. И это компания Седг и Энв. Что это за компании? Предлагаю познакомиться, посмотрев, чем они занимаются. Это находится в ячейке обзор деятельности компании. Мы сразу скопируем. И чтобы не напрягаться и переводить, я думаю, что воспользуемся переводчиком Яндекс. Так, первая компания SolarEdge, edge СЭДГ, занимается разработкой, про, проектирует, разрабатывает и продает инвентарные системы постоянного тока для солнечных фотоэлектрических установок. Ну, то есть ту, ту систему, которая аккумулирует энергию, и затем ее можно будет использовать. Так, продает, ну, в общем, там, где, в принципе, можно использовать электрические приборы, это и коммунальные солнечные установки, жилые, коммерческие, в общем, любые помещения, а также сфера аэрокосмическая, морская, ну, другие отрасли, а, источники бесперебойного питания, электромобили. Так, ну, вот здесь компания базируется в Израиле, основана в 2006 году. Ну, в общем, в принципе, понятно. А, вторая компания ⁇ Enphas Energy. Если я правильно прочитал, ну, в общем, название вы видите. Так, что это? Эта компания находится в Соединенных Штатах и, обратите внимание, занимается тем же самым. То же самое производит инвенторы для того, чтобы аккумулировать энергию от фото этих пластин, которые как раз генерируют солнечную энергию. Так, тоже через дистрибьюторов продает свои решения. А, как та и другая компания предлагают онлайн-учебные ресурсы для установщиков солнечных батарей. То есть, сами обучают, каким образом работать с этими батареями. Так, ну и эта компания, как уже сказал, штаб-квартира в США, штат Калифорния. То есть, что мы здесь можем сказать? Обе компании занимаются одним и тем же. Одна израильская компания, ну, то есть штаб-квартира в Израиле. Вторая компания, штаб-квартира в США. Ну а дальше давайте сравним по показателям. Так, предполагаемый процент роста у Enf выше. Так, Enf это американская компания. Так, вот выделю строчку. Так, по показателю PE в принципе одинаковые. Tangible буквально по балансовой стоимости. Здесь тоже, в принципе, ну, что-то одинаковое, если относительно рыночной цены смотреть. Но ну, это нам, в общем, в принципе, ничего не скажет. Мы можем сказать, что компания NF, американская компания, имеет небольшое количество кредитов, в принципе приемлемое для компаний такого технологического, что ли, направления. И причем кредиты здесь такие небольшие, то есть это нормально. Обе компании имеют достаточное количество ликвидности, и что мы видим, рентабельность акционерного капитала у американской компании в разы выше, то есть в три раза выше, чем у израильской. Так, и по проценту чистой прибыли, отваловой прибыли компания американская, конечно, тут обгоняет раза в два, в два точно, в два с половиной, скорее всего. Так, дальше мы посмотрим, что американской компании достаточно большой промежуток, ну, весь, весь год, каждый квартал компания только увеличивала доходность как на акцию, так и в целом здесь тоже она лучше выглядит по капитализации давайте посмотрим обе компании примерно одинаковые израильская компания 10,5 с половиной миллиардов а американская 9 миллиардов при этом при этом израильская компания продает на миллиард 400 а компания американская на в половину даже чуть чуть меньше еще чем половина но обратите внимание, что доходность у них различная. Израильская компания продает больше, но дохода получают меньше. Вот такой парадокс. И это мы видим в цифрах. Да, подтверждение этому есть. Это и рентабельность, это и процент чистой прибыли. Что можно сказать? Из этого анализа... Да, давайте посмотрим еще, что там по справедливой цене. Так, справедливая цена у американской компании 3,9 доллара и 28 долларов у израильской компании. И мы видим, что от рыночной стоимости это достаточно далеко. Но в целом, в целом относительно друг друга этих двух компаний, компания Enf, в общем, американская компания выглядит предпочтительной, потому какие предполагаемый процент роста выше, и показатели прибыльности у этой компании выше. Это говорит о том, что она продает меньше, но продает товар более качественный, более востребованный, чем израильская компания. Ну, то есть, преимущество у американской компании здесь, я думаю, что есть. По крайней мере, так говорят цифры. И перспективы у американской компании. На данный момент я вижу выше, чем у израильской компании. Вот. Такой вот нехитростный вывод можно сделать достаточно быстро, буквально за несколько минут и отобрать себе в портфель компании. Ну, посмотреть, конечно, еще необходимо с технической точки зрения, в каком месте находится цена относительно всего графика. Мы можем, честно говоря, это сделать тоже в таблице, загрузив графики. Так, графики подгрузились, и давайте посмотрим. Сетк находится достаточно высоко. Может быть, тренд восходящий даже и закончился, и, скорее всего, пойдет вниз. Что же NF? N в таком же состоянии. Тоже может быть восходящий тренд закончился, хотя, хотя перспективы этой отрасли довольно-таки высоки. Можно рассмотреть вариант приобрести эти акции на коррекции. Ну и в дальнейшем они точно покажут рост, потому что компании получают прибыль, компании планируют расти и планируют увеличивать свой доход. Вот таким образом можно быстро охарактеризовать компанию, рассмотреть весь сектор, можно рассмотреть и еще компании, но эти были самые лучшие в этом секторе, и мы отобрали из этих двух вариантов наиболее фундаментально интересный вариант. Как видите, таблица серьезно облегчает работу по фундаментальному анализу, и если вам необходим этот инструмент, условия получения можете узнать по ссылке под этим видео. Отбирайте компании правильно, отбирайте компании выгодно и удачных вариантов.